Новое обновление в Treshold. Стратегия в Time Новая подарочка. И новая вещь. 1 .18. И новый еще персонаж. Я вам там покажу. Да, так, и теперь все 1.1 с точкой 13 новый персонаж сходим на наш и смотрим вот тогда вот я проймала уже рассказы о роликах у меня отличие на дракона да ну если вам поинтереснее ну да, что дракончик у меня? Стрель, стоп пас, 5 метров, тяжелое броня, но это хорошо, он летает, это очень хорошо. Он, с он так, почти. Как думаете, мне он будет понадобиться? А он ну, да, я буду за защиту. За, за Инспайра будет за счетами? Не знаю, не знаю, Ну если игрокончик у меня стрелять, то почему будем взять за место? Он о, кстати, сразу валюта Швезри там. Кто не знал, то вот, а аплодином, что он такой слабый, такой слабый. Ну да, тут есть некий символик. Стараюсь, кстати. Если переграет он, ну, значит так. Значит, ну, опять, не меня новый снег. Так, сегодня будем обучать, чтобы сосредоточиться. Это мне очень помогает. Вот вам еще новый дамп. Да, да. да. включили Глаза. Самый главный тактик. Это Ну, окей, сработало, yeah. конечно, нужно сюда идти, нужно потом Так. Да. Все, первый пошел, сейчас будет обслегривать, yeah. Но ну, ладно, сейчас он с ним мастер-парком интересно. Вот он у нас точку сбора нём, потому что такая вот карта и зачем мне не делать такую точку сбора. Так, пошли. Так. Вставляем по-разному, что прямо на Fireball. Нет. Какие вот. Как что это нечестное ну а -а -а, что ли за аааа надо отдать сам не вердолава у меня подбился у меня прокачат, не знаешь Если ты такой, кто -то не прокачат а я буду там так вы атакуют, конечно а не знаю, да. а ты что у нас стоял ладно, ладно, стоит так Наверное, мы а там раздеваться, а спустят у меня Ну, в общем, друзья, он не покачанный персонаж, а, ну, тут будем прокачать он все качал Так Ну, поможете мне? для меня одного оставить? Блин, а ну, псы догоняют, офицерски Не берите никогда Э-э-э, дерзкие, -э, помогите мне Ну, чё ж там стоите В общем, друзья, вы знаете, это все не продачно не на пятого, но это очень было мощно блин ну как-то 1200 подожди чувак давай так говоримся ты лайк ставишь подписывайся на канал все ссылка на этот канал в описании это чтобы прям никогда канал не забанили я уже опай уйс это возможность но ну, это хоть нормальный парк. Блин, только 2,0, без я не ожидал Уже было больше бой с ним тоже был соглас я к этому не готов так что не пишите не порядка никто И все там будет так да. первый день я беру казарму сам не все, казарму если он так все, то давай казарму так вот, берем два охота потому что нужно качать М -м -м -м. Окей, последний. Тем же самым посотку не узнаем, как если это хит нас больно. Он нам очень понадобится. Рыгантал, не, не, не, не, не, не. Кстати, как такому быстро не нашел? Вот это вот был поясник сусти. Нежепсы ну, такие быстрые. Как они не нашли так быстро? Его удача такая сработала. Мне как-то не нельзя. Ну, не так часто. Ну, везло. Визло на ролик потом. Так это ролик. Давайте храмилу Так, друзья, берите храмилу, зачем у вас строить еще одну базу, без смысл. Берите храмилу, она защитит... кроме... Защитит, защитит, защитит вас против орды. Орда. О, куда идешь, блин, никуда не будешь пожалуйста. пожалуйста, сейчас я спешу, по-быстрому. Вы ролик, ага, его здесь нет. Плохо дело, сейчас он у нас на в базу пойдет. Мне нужно знать, где он, видите, мне не везет да стой стой уже блин можно он тут тем самым мы призываем куча куча куча куча блин вот и вот не не не не не покопайте это плохо друзья что мы так сделали это так. попался он строит базу все ясно так вот сейчас тогда будем экономить разрушать а. понял и вау а я не ожидал такого не ну кем он там строит вот она экономит ну, также друзья вы должны знать чем ваш брак этим делом занимается когда вы там что-то там понятно чем он размножается это я тоже, тоже так делал плохо не дам сетом так как делает так атакуйте. Какой-ти войска? Все, мы ему шахмат сделали. будет его армада. Я сейчас его пробил. Да блин, ну ну зачем? Да блин, ну знаете, что? Куча, куча, куча воинов. Вот это... а -а -а, я понял, Как захватить? Захватываем его эту базу. Тем самым, тем самым. А -а -а. Может, так долго? Возможно, не было построено скоро ускорением. Здесь. Блин, мон кто кто битва где битва дракон о, о, о. у нас тут дракон слушайте прах умей уме, дракона себе скринсин где-то здесь засел и там боец поется побаюсь ради батюстому ага я понял может быть, давайте сначала вы сюда пойдете. Нет, надо. Нет. Блинчик. А, блин. Что-то блин делать нужно нам. Брудишь. Еще последнего. Нет. все, вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ я понял. Так, все, гигант, иди давай к нам. Все, я понял, как нужно, что нужно делать, как помни. У меня высокий ранг, все нормально. Кстати, если у вас выше ран, то поздравляю. Напишите в комментариях, какого у тебя лев. У меня вообще максимальный 5-й. вообще нет, но нет. А точно не пятый. Что-то я уже путаюсь. Так, давайте все солдаты идти сюда, потому что мой там захватить. И там крышка, блин. Тем самым мы берем войск, тем самым сбор воинов ё моё они уже здесь. Интересно, интересно событие. Никого нет, отлично. Так, в майка, -мо ⁇ тысяча, видите, тысяча маны. Откуда скажете? А я не знаю. Поэтому мы спамим эту орду. Я не зря ее взял. Ладно. сюда блин помогите с бой сети защита в базу вот так это нужно захочу а, атакую пока не атакуют вот выбирайте а. сколько так сколько тысяча только хорошо там полноценную так отлично они убивают этого <плюхи> я понял чему хочу заняться ну, ну, ну, отлично <плюхи> я понял что они на них не будут контракт написать такое а? ты, ты, ты, ты все понимаешь что проиграл сейчас я буду встретить такое а? окей окей я отмечаю что вот, окей, строительство, производства как прям реактивный запускает. Так, ну конечно же нужно тактику, так, уже так. Теперь, теперь, подожди. Запускаем орду. Орду под названием орду. Как зовут? Призы. Призы. Призы. А Где сам бы это выкнулся. борьбу скорее. Если мы ударда, то отлично, Они нам Не, ну окей, окей. Вот. Главное, что скорость, кто не знает. стандартных уровня а смысл смысл атаковать нет это нельзя защиты этого а я люблю этого защиту так стоп а где наши орды ну, во, то что заказывал отлично тем самым кучу призыва тем самым орды что такое а? спокойно пожалуйста вы орда Сиар, да, сяр, да, сюда, блин. Я молюсь. Молюсь, чтобы они там выкроют как-нибудь. Поускоряю там все. Там саунд. Самым... Они нас не скрыли. Соточку набрали. Ну и там самым. Можем рубать. Экономика. Экономика. Так, все гира поток. Экономику вырубаем. Так, вот, блин, экономика мой. Это по-хорошему наконец-то также маны врубаем, так же всех, так же остальных Странники где отступаем. Давайте отступим, не отслушаем. Возможно он тут баз построит еще А, да. Он тут вообще поставил сидеть. Атаку что ли не поставили? Чё блин? Это атака у ну, него? Вау! Как на наша арма армада? можно все у него Я не знаю, что там пикает блин. А, блин, я скрыли Давайте. Подумайте. Да, Знаете, это будет какая то мировая. Это... Стоп, стоп, стоп. Я так не, не согласен. Ага, заметил. Спугался. Тем самым не подходит нашу парню. Хорошо. Но дело в том, что много. Димон, их слишком много. Стоп, а я что не призываю не дал. А, мне не хватает смысл он ч ⁇ м? тут нет стоп это ш... шахиматный да это шахмат нечего стоп это шахимат нет нет нет хорошо не обычный но не конечно я же конечно хотел... Кстати, да. нападайте на никого ну, Вс, отступил красавчик, Всё. Мы должны открывать но, но, но, по Так, он что тут смотрит? О, пошло, пошло. Давайте, давайте, Сказал, что, конечно же, потому что отплату удачи. Им сам они нас всех убадили, убирали. Это все. Как там? Да. Все. Помогите хотя бы здесь. Так, ладно. Как нам уже маны хватает? Это активность, кстати, нужно. Где-то я помню, где-то нам научили, так скажем, после. Это два вот, элемента. Когда у вас есть, есть канал, то вот нужно так же сам активировать. Активировать. Давай, давай, давай, давай, Самая тактика то, что вы должны брать в другую фракцию, вот можно управлять со всеми, oh, так же можно перемещаться. Друзья, с крысок, ловушек ничего бы не делали. Зря, конечно, поставили. Ну, а, всех мы... Потом все тут всех вырвут, А, мы его вырвут. Это из-за того, что у нас есть регенерация в быстрый непонятный бой. Так, сам мы нам захватывать. Граждан, еще Тут у нас... Нормально у нас перебор вариант. Что... что там делать? на а -а Найбота, смотрите. Найбота ходит. Так, тем самым, уже там война, и мы захватываем точки. Это не рвая игра. ВКонтакте там... Так, Спускаемся. А -а -а. Куча призывов. Тем самым соблюдать тактику 200 20 смотрел ролик прям до да, целива конечно дельный ролик но это, классная информация ну также конечно же можно понемногу если там перебор атаковать атаковать Атака. так делать до, ну, до это дополнительно все прям сэкономить прям на максимум Тихите, оу, мы выигрываем точно нет так, делаем дополнительно, ну, не, не жалко, не жалко. Стоп, а если не жалко, есть, сейчас лагантов, все лучше. чек. Чем я фарьбол запускаю? Можем против орды запускать. Ну хоть так будет. Так, мы дополнительно усиляем. Так вот, акунт, там защита. Эт Эффект тоже не понадобится, Не нравится. Так, ну что, сдавайся. Игорь, если ещё не сдался. Скажи, я кучу баз построенных, век. делать ничего базы? Невозможно, невозможно. Но обновление. Название ролика я не знаю, как назвать, назову по точкам кучи, что будет в интернете, Это Не оставлять. Как я так заметил, что варвары сильнее, чем охотницы, да, с того уровня. А я 4. А у меня база 4 6. 4-го меня 4 уровня. Ха, у тебя 6. Я его. Стоп, стоп, стоп, стоп. Я сказал, вам попасть. Видите, шестого. Да. Видим четвертого? Да. Неужели я победил этого сильного? Вот чем строки. А вот так? Ну, почему не сдается. Що тогда врубить? шать не, ну красиво, кстати, красиво. Хочет. Реально тут куча из защитников, тут магия, тактика. Вот смотрите, блин, скринга такой сделать на прыгну. Ах, не успел сделать. Не успел. Может повтор подключить? Там крышки делать, особенно нахрен наморочится. Вау, два откроем. В общем, вот моя супер тактика. Нет, так коровы не на супер тактика. Мы вообще никто не классно скажут. Ага, опять за свое супер тактика. Не буду смотреть. Вот поэтому я не вынужден. Так, что это такое у нас? Один занчочек. По-моему, по-моему. Это у нас где-то здесь. Только почему? Я это такое. Кто знает, напиши в комментариях. И что, блин, это такое. Это максимум? Сколько мы куча монет. Бонусов. И, классно. Ну что, посмотрим посмотрим на том месте для интереса так так, так так так, где там я ну покажите вау говорят 150 кубков или вы уволены так что удивляйтесь я повышаюсь но дело в том что а классно ну, 13 ну, 12 вау о гад реально на никого нет 12 о гад я крутой. А ну а ну как там построить всех о 8 место А кто нас обогнал? Кстати? Мы были на седьмом. А 500 50. вот 50. Сейчас у вас раз, два, три. А, вы, вы прям всех грубо проступаете 6 уровня, 10 рублей. Это мощь слабенькая, очень слабенько по 2000 как по мне. Так, кот он от 3. Вот заходит самый маленькие кубки. Не знаю, что с этим миром. Ну ладно, уже 20 минут ролика, уже перевод. Но зато YouTube будет ролики. Тем самым ютуб будет ролики раундом игрокам. Будет популярная игрушка, будет куча игроков. Тем самым мы занимаем. Где там топ-место. Кстати, тут можно смотреть, какого места снимаете именно вы. Я помню, что я 200 место занимал, 2000 место. Кто знает, блин, как это пас, смотрит, пожалуйста, напомни. Я их забыл. Я, я, я реально забыл. А, трофеи. Да, нашел. Я занимаю. Да ладно. 951 место. А, в рейтинге один против одного. Ой, oh гад, круто. Так, где там я? Нет, это. Ладно, соточка про 1800. Командная битва. А, к Командная битва. Ну это такой, я не люблю команду, я люблю ночную. Тысячи на место. Вот так нужно побегать. Всем удачи и пока.